Здравствуйте, уважаемые коллеги! Доброе утро тем, кто находится в московском часовом поясе, и доброго дня тем, кто <coughs> в каких-то других часовых поясах. Сегодня у нас вебинар по rutoken плагину, и <coughs> он приурочен к выходу новой версии RooToken плагина. Однако ранее мы вебинары по такому продукту нашему не делали, поэтому Сегодня будет не только про новую версию, но и вообще в целом про плагин. Если вы не знакомы с этим продуктом, то я постараюсь вам сегодня по максимуму про него рассказать и по возможности показать вживую. Ну, собственно, все будет дальше. Для тех, кто сегодня смотрит в онлайне, у вас будет возможность задать вопросы. Это будет в конце вебинара. Я отвечу на все интересные вопросы, которые вы мне напишите. Для тех, кто по каким-то причинам не смог попасть на вебинары, послушайте его в онлайне. Обращаю внимание на то, что вебинары у нас выкладываются на нашем YouTube-канале компании «Актив». Ссылочка внизу. Если вдруг вы захотите пересмотреть или поделиться с кем-то этим видео, то, вот, пожалуйста, найдите его в YouTube, поставьте в закладки или подпишитесь на наш канал, соответственно, вам будут приходить уведомления о новых видео на этом канале. Ну что ж, приступим. У нас довольно много, поэтому давайте начинать. <coughs> Немножко о компании. Если кто-то не знает, мы с более 20 лет работаем на российском рынке. Компании 20, более 20 лет. Компания состоит из двух основных частей. Одна из них это RuToken, про которую мы сегодня в общем и будем говорить, но не стоит забывать, что есть еще и вторая половина. Это защита программного обеспечения от копирования под маркой Гордант. Если вас интересуют такие решения, то собственно, можете посмотреть, в том числе и на видео, либо обратиться на веб-сайт проекта GARDANT.GARDANT.RU Немножко теперь про Rootoken плагин. Rootoken Plugin – это, так, это продукт, который полностью разработан внутри компании и разработан разработчиками этой компании, никакого аутсорса, ничего подобного, то есть вся разработка находится у нас и поддерживается нашими разработчиками. Этот продукт с 2013 года уже известен рынку, и за это время <coughs> довольно большое количество внедрений претерпел. В этом году мы внесли продукт RUTOKEN плагин в реестр отечественного ПО. То есть с ним не может быть проблем в плане импорта, замещения. Если интересно, посмотрите по номеру 3236, он там записан. Вот. Ну и так как мы находимся на российском рынке, мы вынуждены и счастливы поддерживать операционные системы не только от Microsoft и Apple, но еще и Linux. Rudoken плагин работает на различных операционных системах отечественного производства, Alt Linux, Astra Linux ну и другие похожие в качестве поддержки Windows мы заявляем и полностью работаем на, даже на устаревших XP ну и с новейшими десятками тоже нет, нет никаких проблем в том числе наш плагин прекрасно работает на операционной системе macOS чего не хватает по большей части на рынке очень многие просят этого, но к сожалению немногие могут это обеспечить браузеры мы поддерживаем практически все которые только есть на рынке, начиная от интернет-эксплорера и заканчивая там, такими российскими браузерами, в кавычках российскими, яндекс браузера Спутник, которые по большей части, конечно, на хромовском коде написаны, но с некоторыми изменениями. <coughs> ну, в том числе мы, как я уже говорил, поддерживаем в Linuxе Firefox, в MacOS мы поддерживаем Safari, ну и всякую экзотику, типа Opera и Vivaldi, она вся тоже работает. Единственного браузера, пока нет в списке, это новый браузер от Microsoft, это Edge, который есть в десятке, но работы ведутся, и я думаю, что мы в ближайшее время поддержим и его. Также нельзя не упомянуть о том, что получен сертификат стек 10 июля 2017 года на RUTOKEN плагин. Ну, соответственно, это помогает его встраивать в системы государственных органов и полугосударственных, можно так сказать. Вот на этом слайде изображено примерно, примерно изображена архитектура этого плагина. Здесь указаны браузеры, которые я только что перечислил. Обратите внимание на стрелочки. Это технологии, которые поддерживает плагин для общения с браузерами. Мы разрабатываем наш продукт RUTOKEN плагин в концепции такой, что мы не пытаемся <смех> изменить что-то в, в системе безопасности браузера, то есть мы встраиваемся в нее так, как нам предписывают сами разработчики браузеров, и так, как они считают правильным. То есть у нас нет никаких прокси, нет никаких сервисов странных, которые могли бы работать <смех> на компьютере. Мы полностью поддерживаем те технологии, которые дает нам браузер, и встраиваемся в них так как считаем, что это более правильный путь, более безопасный, более надежный. Соответственно, Internet Explorer у нас поддерживается по довольно устаревшей уже технологии ActiveX, но, несмотря на то, что она действительно устарела, Microsoft от нее пока не отказывается, и я думаю, что не откажется никогда, так как огромное количество софта работает именно по этой технологии, Ну и, соответственно, Rootoken плагин в интернет эксплореры тоже поддерживает этот ActiveX и прекрасно им работает. <coughs> По старой технологии NPIP, которая уже в большинстве браузеров уже не работает, у нас пока работает с браузером Safari, который в Apple macOS, он пока еще не отключил эту технологию, но в ближайшее время отключит. Мы тоже перейдем на что-то более современное. Ну и также NPIP еще остался в браузерах. В браузе отдельные ветки браузера Firefox. ESR это то, ну, это такая стабильная версия браузера Firefox, которые еще пока не отключены вот эти вот плагины. Соответственно, ее можно использовать тоже с Rotoken-плагином. Но это не означает, что новые технологии мы тоже не поддерживаем. Вот, например, вся, все браузеры из верхней гряды. Chrome, Firefox, Opera, Яндекс, Sputnik ну, и многие другие, которые просто нет смысла перечислять, они работают по новой технологии, более безопасной, более правильной. Native messaging. И а, основная особенность этой технологии в том, что своему плагину нужен еще и extension, то есть некое расширение, которое устанавливается обычно через магазин а, расширений а, браузера. У каждого браузера есть такой магазин, он где-то отдельный, где-то он скопирован браузера, из которого был бран, выбран код. вот, Например, у Opera это свой магазин, у Chrome это свой магазин, а у Яндекса чужой, ну и у спутника тоже чужой. Firefox позволяет установить расширение не из магазина, у нас ä, тоже это ä, работает как раз, расширение загружается с нашего сайта, но это уже такие нюансы технологии. Я бы просто хотел заострить внимание на том, что при работе там, с Chrome, или с Firefox, или Opera, или Яндексом недостаточно просто одного бинарного плагина, нужно еще и установить расширение. Да, это расширение устанавливается автоматически зачастую, но иногда что-то может пойти не так, и можно, можно потребоваться его включить или расширить, или загрузить его из магазина и включить. Подробная инструкция о том, как это делается, у нас есть на сайте, но она, по большей части, не нужна, но если вдруг какие-то проблемы возникли, к ней можно обратиться. Сам Брутокен плагин, вот, посмотреть если на нижнюю часть этой картинки, это модуль программный, который сам в себе в криптографии никакой не содержит. То есть он обращается непосредственно к СКЗИ, которую реализует всю криптографию. То есть это и криптография, которая реализована на самом токене, так и некоторые вещи программной криптографии, такая как шифрование, которое реализовано в библиотеке CS11. Почему она не на токене? Ну, потому что будет очень медленно, и, например, там трафик шифровать нельзя никак, никаким образом, будет слишком медленно. Немножко про алгоритмы будет попозже, но вот... Главная часть того, что я говорю, это то, что сам плагин не содержит криптографии, то есть это не СКЗИ, это не криптографическое средство, соответственно, не нужно для его, там, не нужно никаких встраиваний, не нужно лицензии на распространение, не нужно вообще ничего, то есть это просто управляющий программный модуль. Вот на следующей картинке примерно то же самое, я хотел бы только показать о том, что Помимо обычных токенов, RuToken CP2.0, которые поддерживаются в плагине, являются мейнстримом да, для него, есть еще возможность работать с устройствами RuToken PinPad, ну и с другими токенами на семейство RuToken и CP. То есть это и CPPKI, и CPFlash и другие. Вот. Немножко о функциональности. Функциональность плагина, ну, в общем-то, для, для чего он и был придуман, это функциональность электронной подписи и шифрования конвертов. Вот. Но электронная подпись, как мы все знаем, не может существовать без сертификатов, а сертификаты должны, соответственно, выписываться где-то. Поэтому в, функции, в плагине реализована функция генерации ключевых пар на устройстве и подпись запросов по XS10. То есть, плагин полностью может сформировать правильный запрос, который после этого легко и непринужденно подписывается на любом удостоверяющем центре, в ГАСТовом, естественно. Да, то есть, если мы говорим тут про квалифицированную электронную подпись, то должна быть гостовая ключевая пара, и запрос должен быть подписан на... Гост ключа. Вот. У нас это все в плагине делается с помощью одной функции createpcs 10 Сама же подпись делается в формате .pkss7, и она умеет ну, соответственно подписывать как файлы, так и просто обычную любую информацию. В том числе поддерживается режим добавления. Подписи к уже подписанному документу. То есть если у вас конверт уже подписан, например, генеральным директором, вы можете этот же конверт еще подписать бухгалтером или еще кем-нибудь. Эту функцию у нас очень долго просили, и мы ее наконец-то сделали. Также нельзя забыть о том, что у нас в устройстве RUTOKEN пинпад. PINPAD Uh, вот эти функции генерации ключевой пары, подпись запроса, а также подпись по CS7 uh, обладают магическими свойствами. Ну, в плане магическим того, что uh, информация, которая подписывается, то есть или подписанный запрос, или под, под, подписываемая платежка, или какой-то документ, может быть отображен на экране пин-пада. Я вам в конце покажу, как это происходит. Uh, также функциональности нашего плагина есть и подписи сырого хэша, то есть это для таких, таких более глубоких и сложных систем, где нужно какие-то более сложные вещи проводить. Ну и более такая базовая пользовательская функция – шифрование CMS-конвертов, в том числе поддерживаемые не только для одного адресата, но и для нескольких адресатов, то есть шифрование несколькими ключами. Это очень полезно для документа оборота. Когда вы хотите, чтобы подписанные документы не были, ну, не, не ходили там по открытым каналам, или вы боитесь, что их там кто-то может перехватить, можно все посылки шифровать. Это работает прямо с коробки и делается одной функцией. Вот. Ну, также нельзя забыть про импорт сертификатов. Да? Если мы а, подписали запрос, после этого нам пришел сертификат, мы его просто об, об одной функцией импортировали. И после этого сможем работать. Он автоматически связывается с ключом, который, на котором будет подписан запрос. Тут ни, ни о чем думать не нужно. Все происходит само собой. Также в некоторых информационных системах иногда бывает нужно лицензирование доступа. То есть некоторые информационные системы хотят, чтобы только те устройства, которые были куплены у оператора этого Этой системы работали в этой системе. Для этого в, и в токенах, и в любых устройствах. RUTOKEN модели ЭЦП есть специальные поля, которые можно считывать с помощью функции специальной. Да? То есть так, по этой функции можно понять, устройство это лицензированное или не лицензировано. Эта лицензия нестираемая, то есть ее нельзя как-то стереть или перезаписать, даже если вы переинициализируете, отформатируете токен, оно не пропадет. Вот. Ну и в том числе там множество разных служебных функций, такие как получение серийного номера, смену кода, ну, и другие важные вещи. Всего функций порядка 25, всех их нет, нет смысла перечислять. Так, и вот про поддерживаемые алгоритмы, да, я обещал рассказать о них поподробнее. Значит, в версии 4.0 у нас появилась поддержка новых алгоритмов, которые реализованы аппаратно на устройствах CP20 и на устройствах PINPAD. Поэтому там поддерживается подпись по новым ГОСТам 2012 года с разной длиной ключа: 256 и 512 бит. Также, конечно же, осталось подписи по старому ГАСТу 2001 года. И я обращу внимание на то, что эта подпись выполняется только аппаратно. Никакой нет возможности сделать программную подпись, как каких-то программных ключах. То есть все происходит только в токене и только на, ну, внутри него на неизвлекаемых ключах. Хэширование у нас поддерживается как по новому ГАСТу с длиной 256 или 512 бит, так и по старому, конечно, Гасту тоже поддерживается, и вот в плане хеширования есть выбор. Можно использовать хэширование аппаратное, которое работает на устройствах, оно, конечно, не очень быстрое, но при не очень большом размере посылок, не очень большом размере платежек аппаратное хеширование вполне неплохо работает, то есть можно вполне Хэшировать на токенах э, аппаратно э, можно хэшировать э, документы в несколько килобайт. Это довольно много, но там, в платежке явно в это влезают. Но если, конечно, есть какие-то вложения, файлы PDF там, или Word файлы или еще что-то более такое тяжелое, то есть возможность использовать и программное хэширование. Оно э, тоже не берется не весть откуда, оно реализовано в библиотеке по 11 которая является частью Sczy. То есть, использовать его вполне легитимно. Шифрование посылок, о я говорил, о том, что нужно шифровать куски данных, оно по ГОСТу 12814789 и оно программное, потому что ну, так, шифровать на токене довольно медленно. Ну и, соответственно, работает выработка сессионных ключей, как по старому, так и по новому ГОСТу. Это как раз нужно для того, чтобы шифровать посылки. Вот, кроме наших алгоритмов российских, использ... поддерживаются еще и американские алгоритмы RSA с длиной ключа 2048 и хэшированием MD5, SH1 и SH2 в разных там, вариациях. Подпись по RSA тоже аппаратная, ну, а хэширование программное. Вот. Значит, поддерживаем устройство в нашем плагине, поддерживается полнофункционально RUTOKEN CP2.0, также его модификация Rootoken CP Flash и Touch, ну и поддерживается естественно в полной функции функциональности Rootoken Pinpad. Те устройства, которые пока не поддерживают новую подпись, это Rootoken CP PKI, SmartCart Rootoken CP и они поддерживаются в Rootoken плагине ограниченно, то есть на них будет работать старая подпись, но не будет работать новая подпись, потому что ее физически нет в устройствах. Однако это временно, и смарт-карты, и ROTOKEN cp PKI в ближайшем будущем получат и поддержку новых алгоритмов тоже. Я вам сегодня продемонстрирую, как работает ROTOKEN CP 2.0, как работает ROTOKEN PINPAD, но это будет чуть попозже. Сейчас расскажу немножко о том, как узнать больше про наш плагин, больше, чем то, что я сегодня расскажу, как его встраивать. Uh, главной точкой входа для разработчиков uh, является наш PowerTile документация. Он находится по, по адресу dev.rutoken.ru. Mm, там есть раздел RUTOKEN плагин, его очень легко найти в левом меню. Uh, если вдруг вы не сможете как-то найти, посмотрите на ссылки, которые я привожу. Можно просто набрать, и, соответственно, пройти по этим ссылкам. Uh, главное, Документация в формате javadoc, то есть она живая, она со ссылками, в ней все очень подробно описано, описаны функции, параметры функций, которые нужно передавать, и по ней очень легко ну, понять, как вызывать ту или иную функцию. Также там есть описание продукта для каких-то аналитических записок, и также там есть гайды по встраиванию, то есть это... Практически пошаговое руководство того, пошаговое руководство, как нужно встраивать RUTOKEN плагин в вашу информационную систему. То есть это очень такие подробные документы, которые позволяют вам там с нуля практически войти в эту тему и успешно ее потом закончить. Вот. Также мы разработали живую документацию. То есть это такая страничка в интернете, на которой все функции доступны по нажатию на кнопочки. То есть вы можете подключить устройство, если оно у вас есть, устройство ROTOKEN CP2.0 или pin И с помощью этих страничек вы просто вживую увидите, как работает плагин. То есть там есть не только сама кнопочка, на которую можно нажать, но есть и сам код, который вы можете просто скопировать, и вставить свою информационную систему, и он с минимальными там, какими-то доработками должен у вас заработать. Эта страничка находится на общем портале github.com, то есть это полностью открытый код, вы можете его тут скопировать и, или форкнуть, если у вас тоже есть аккаунт на github и, соответственно, развивать так, как вы хотите. То есть мы этому не препятствуем, мы, наоборот, это приветствуем, чтобы вы если у вас есть какие-то предложения по улучшению, мы их тоже будем рассматривать и принимать по необходимости. Вот. Соответственно, кроме, кроме этой документации по плагину на нашем GitHub есть еще много чего интересного. Если вы интересуетесь открытым софтом, можете посмотреть поддержать нас в этих проектах. Ну и есть несколько демо-сайтов для RUTOKEN-плагина. Первый, первое, что я, о чем я вам расскажу, это тестовый удостоверяющий центр. Это такой ну, почти настоящий удостоверяющий центр, но, естественно, он не аккредитованный и не сертифицированный, но он очень похож на настоящий. То есть он работает полностью через Rotoken плагин, видит все устройства, которые он поддерживает, и позволяет сделать на них всевозможные пользовательские сценарии провести, то есть такое, как выписка вычисление ключей, подпись запросов, выписывание сертификата, импорт сертификата, в том числе подпись можно совершить на ключе, проверить, что работают все длинные ключа, все, все новые старые алгоритмы подписи работают, все это можно проверить именно на этом портале. Вот. ну и Есть вторая площадка, она называется DemoBank. Это, скажем так, наша попытка показать том, как могли бы работать устройства в идеальном банке, который пользуется всеми-всеми возможностями устройства, таких как Rootoken CP2.0 и Rootoken пинпад. То есть там есть такие вещи, которые ну, пока еще во многих банках еще не реализованы, но мы специально их делали для того, чтобы разработчики ДБО и разработчики, там, Своих систем банковских могли посмотреть, как это работает, и э, вставить эти функции к себе. Э, чуть позже я об этом тоже вживую покажу, как это работает. А, ну вот, собственно, и пришел этот момент, <coughs> когда мне нужно показать. Так, я тогда сворачиваю презентацию. Э, и открываю браузер. Так. Видно, наверное, надеюсь. Значит, сначала зайдем на тестовый центр сертификации. А, да, ну давайте начнем с того, что я работаю здесь на, на операционной системе macOS и покажу вам, как загрузить на нее плагин, как установить, как просто это происходит. Заходим в центр загрузки. В rutoken плагин. И здесь вот есть пользователь МакОсь. Ротокен плагин для МакОсь. Нажимаем здесь. Здесь нужно согласиться с институционным соглашением. Сейчас, вот так. И загрузка файла пошла. Вот оно загрузилось. Я его запускаю. Смотрите, не нужно никаких административных прав. Я просто нажимаю продолжить, установить. Так. Ладно. Теперь вот перейдем на, на тестовый центр сертификации. И мы видим, что устройство не обнаружено, ну, потому что я его пока не подключил. Вот RUTOKEN CP2.0, я его подключаю. Вот, видите, загорелся светодиод. И, соответственно, мы видим в тестовом центре то, что подключен RUTOKEN ECP. Так, сейчас. А, да. А, ну, вот, соответственно, мы можем что-то с ним сделать в первую очередь. Ну, давайте попробуем создавать ключи. А, вот я нажимаю кнопку ⁇ Создать ключ ⁇ Здесь мы можем задать ID ключа. Вот, например, единицу я поставлю. Маркер. Он тоже, например, единицу. А, вот самое интересное тут внизу. Это выбор из алгоритмов на которых я могу сгенерировать ключ это старый алгоритм 2001 года и новые алгоритмы с разной длиной ключа 256 и 512 бит. Ну давайте пока попробуем на новом алгоритме с коротким ключом создать. Вот он создался. Теперь я могу создать запрос на этом ключе. Также здесь не буду ничего заполнять пока. Нажимаю создать запрос, выписать запрос, вот соответственно мне вернулся ответ от сервера и я его импортирую как пользовательский сертификат. Все, и сертификат импортирован и вот теперь у меня есть ключ и у меня есть сертификат. Я могу, например, что-то подписать, вот сообщение на подписи, например, вы видите, да? Сообщение для подписи, нажимаю подписать, вот токен моргнул и вы видите, что вот вот она подпись появилась. Все начинает хорошо работать. Вот. Для примера можем выписать какой-нибудь другой ключ. Например, новый алгоритм на длинном ключе. Назовем его по-другому. Назовем по-другому. Второе, второе. Так, два. Вот, пожалуйста. Немножко дольше генерируется из-за того, что ключ более длинный. Вот. Но все равно довольно быстро. Довольно быстро, менее секунды. Мы это потратили. Вот, генерируем запрос. 5 запрос. Импортируем. Сертификат записывается на токен. Вот у нас теперь на токене 2 ключа и 2 сертификата. И выбрав новый сертификат, мы можем попробовать на нем тоже подписать. Вот видим, что он тоже подписал. Вот подпись гораздо более длинная, то есть она ну, в два раза длиннее. И это нормально. Это нормально, так и должно быть. Так все и работает. А, для примера давайте попробуем подключить не RUTOKEN CP2.0, а RUTOKEN PINPAD. Сейчас я его подключу. И вот постараюсь так, чтобы мне не отсвечивал экран. Вот, Надеюсь, здесь видно вот, то, что происходит на экране. А, так. Тут. У меня уже были ключи, но ничего страшного, мы их сейчас еще раз э, сделаем. Вот создадим ключ, тоже, например, для нового алгоритма. Ой, простите. А, давайте тоже его как-то назовем. И создадим ключ. А, так вот, я, чтобы видно было на экране, создаем ключ. Вот она создан, ключ. Создаем запрос. Угу. Так. И сертификат импортирован. Теперь можем попробовать подписать на пинпаде. Смотрите. Для того пинпад хорош тем, что он позволяет еще и у себя на экране ну, увидеть то, что мы подписываем. Так, секундочку, я немножко ошибся. Нужно было ключ создать специальный. Сейчас создаем ключ. Нужно опцию поставить вот здесь, чтобы требовать подтверждения. еще секундочку, создали. Так вот, смотрите, запрос, так как э, ключ создан с подтверждением, то э, запрос Который создан на этом ключе и подписан. Этим ключом тоже нужно подтвердить. Вот он э, изображен здесь на экране, потому что плоховато видно. Но вот он. Если его можно вот так полистать. Вот он сам запрос. И нажимаем кнопочку подтвердить. Вот запрос подписан. Теперь мы можем записать сертификат. Получаем. Импортируем. Сейчас он запишется. Вот так вот. Теперь мы можем попробовать подписать что-то на этом сертификате. Вот это сообщение. Вот, например, такое. Ну, давайте цифры какие то ставлю сюда. И мы их сейчас увидим на экране. Подписываем. Вот. Видите, то, что я передал сюда, я теперь обязательно увижу на экране пинпада. И так как у меня все в порядке, я могу согласиться с этим. Если не соглашусь, то ну, подпись не выполнится просто. Окей, подпись мы видим. Соответственно, все произошло хорошо. А, ну, надеюсь, тут все понятно с этим тестовым центром сертификации. Тут с ним все довольно очевидно. А, давайте посмотрим теперь на DemoBank. DemoBank. По адресу demobank.ru.token.ru вот такой интернет-банк, тут можно почитать текст, мы сегодня, сейчас этого делать не будем. Вот он определил root-токен и нам нужно... Так, я вроде регистрировался уже. Я уже этот пинпад зарегистрировал, поэтому вот есть учетная запись. Я ее просто нажимаю, и, соответственно, сейчас у меня будет попытка входа. Вот сейчас Пинпад спрашивает, действительно ли я хочу войти на этот сайт. Да, я могу посмотреть, что да, действительно я вхожу на правильный сайт, что это не фишинг никакой. Ну, нажимаю кнопочку. окей. И э, здесь так настроено, что должен подтвердить еще и вводом пин-кода. Сейчас я веду пин-код. Вот видите, он сейчас введен. Нажимаю кнопочку подтвердить. И происходит вход. Да, вот теперь мы подключились. У нас теперь все работает мы внутри системы. И смотрите, есть у нас теперь разные платежки, которые, ну, как будто это настоящий банк, и здесь у нас есть платежки, которые нам нужно подписать. Есть те платежки, которые, ну, можно сказать, что они из белого списка. Да? То есть для них, для того, чтобы подписать их, не требуется какого-то особенного подтверждения. Да? Это, например, могут быть массовые какие-то платежи, вот те платежки, у которых не стоит восклицательного знака, будем считать, что это белый список. Ставим здесь галочку и подписываем на пинпаде. И мы видим, что пинпад ничего у нас не спрашивает, все подписалось, все произошло так, как и должно было быть. Сейчас, немножко пройдет. Вот, платеж отправлен. Ничего на пинпаде подтверждать не нужно было. Но если мы хотим под, подтверд, подписать какую-то платежку, из, ну, грубо говоря, из черного списка, да, или какая-то незнакомая платежка, незнакомый контрагент, и банк знает про это, он нам высылает такую специальную помеченную платежку. Вот попытаемся ее подписать сейчас. Вот мы ее видим на экране, и видим ее на самом устройстве пинпад. Вот видите? Вот самое, там та, та, та же самая платежка, то есть все те же самые реквизиты, те, что вы видите на экране, то же самое вы видите и на пин-паде. Можете все пролистать до конца. Соответственно, это придумано для того, чтобы, если у вас на экране что-то одно, а на пинпаде что-то другое, чтобы вы ну, как-то начали переживать, убить тревогу. Вот. Ну, в данном случае у нас все совпадает, поэтому мы просто нажимаем подтвердить. Код надо ввести. Вот. Теперь мы подтвердили. Бинпайт отрабатывает подпись. И, соответственно, платежка отправлена. Вот такие вот дела. Думаю, что на этом демонстрацию можно закончить. Сейчас я запущу заново презентацию. Так. Демонстрация закончили. Ну и, соответственно, подведем итоги. Rotogin-плагин — это довольно уже зарекомендовавшее себя средство решения для электронной подписи шифрования. В этом году в версии в 4.0 появилась поддержка новых алгоритмов электронной подписи. Соответственно, информационные системы, которые пользуются Rotogin-плагином или собираются им пользоваться, могут уже плавно начинать переходить на поддержку новых алгоритмов. Все новые алгоритмы у нас и функции с новыми алгоритмами подробно описаны. И ну, внедрение не должно составить большого труда. А если у вас возникают какие-то вопросы, то вы, конечно, к нам можете обратиться и спрашивать. Мы всегда готовы помочь. Также Rtoken Plugin работает нас со всеми флагманскими устройствами компании актив флагманскими устройствами Rootoken. Да? Это в основном модель КЦП, модельный ряд ЭЦП, вот, И позволяет использовать электронную подпись, также квалифицированную электронную подпись, на наш взгляд, самым удобным способом, это из браузера. Вот. Ну и Rootoken плагин довольно <coughs> удобно встраивать из-за того, что у него очень правильный, хороший интерфейс. Он не перегружен. Он довольно легко читается. И код на нем писать довольно приятно. О чем говорят наши клиенты, которые уже его используют. ну Давайте перейдем к вопросам. Тогда, если они есть. Сейчас я посмотрю. Так. Да, уже есть у нас пару вопросов. Давайте мы Попробуем ответить. Никита спрашивает вопрос, для использования плагина в своей информационной системе требуется ли какая-то лицензия или что-то еще от вас? Нет. Ну, точнее, хороший вопрос, Никита, спасибо большое. Никакой лицензии, никаких денег, ничего не требуется плагин RUTOKEN, он совершенно бесплатен и совершенно свободно может использовать в любых, операционных системах, в любых информационных системах, и ну, мы ничего за это не требуем. Понятное дело, что мы производители аппаратных устройств, поэтому мы зарабатываем на них, а вот сам RUTOKEN, плагин, совершенно бесплатный, и, как я еще говорил, ничего от вас не требуется. Так, надеюсь, что я ответил, если вдруг нужно более подробно пишите. Так, почему нельзя в реестр закры... генерировать закрытый ключ? Ну, Андрей, хороший вопрос, конечно, но не думаю, что на него вообще стоит как-то подробно отвечать. Мы все-таки за то, чтобы закрытые ключи хранить безопасно, хранить их на токенах, и поэтому мы поддерживаем криптографию, которая работает на токенах, и поэтому RuToken плагин использует эту криптографию. То есть мы не видим нужды в том, чтобы хранить эти закрытые ключи где-то в другом месте, в менее безопасных местах. То есть ну вот у нас так, так настроено, и так мы считаем, что так правильно. Также или на флешку. Ну, потому что флешка — это не безопасное место. Это то же самое, что и реестр примерно. То есть что с реестра, что с флешки ваш закрытый ключ могут скопировать, и... Соответственно, вам от этого хорошо не будет. Так. Игорь, наверное, да, Иванов. Rootoken плагины, это примерно так же, как и плагин госуслуг. <laughs> ну, в общем, они чем-то похожи, да. То есть они ну, в некоторых местах они похожи, работают по схожим принципам. Ну, в чем отличие плагина госуслуг от нашего? Это то, что наш плагин ну гораздо более функциональный. Плагин госуслуг поддерживает только одну операцию, это операция подписи. Да? Как я уже говорил, у нас операций гораздо больше, в том числе генерация ключей, генерация, подпись запросов, более сильная интеграция с самими устройствами. Ну и плюс плагин госуслуг, он мультиинтерфейсный, а у нас он все-таки поддерживает только один тип устройств, это устройство ROOTOKEN. Надеюсь, что я ответил на этот вопрос. Они оба взаимодействуют с П и подписывают браузер. Ну да, в этом плане они схожи и похожи. Так, Андрей спрашивает, было бы круто генерировать ключи для онлайн-пользователей сайта для решения задач инификации пользователей. Это лучше, чем купить. Конечно, конечно. Одна из, один из способов применения плагина это как раз очень... Хорошая и надежная аутентификация пользователей на сайте. То есть вы можете всем своим пользователям выдать по токену, выписать на нем по сертификату и пускать на этот сайт именно по предъявлению токена, ну, точнее, по предъявлению подписи с этого токена. Да, и тогда вы будете уверены, что ваши пользователи не размножаются, не подконтрольно вам. Да? Соответственно, они, они все будут легитимными, да, то есть если они не передали токены другим лицам, то вы будете уверены, что они именно те, которые за кого себя выдают. Аппаратный токен – это лишнее, это не лишнее. <свят> Андрей, понимаю, да, то, что вы имеете в виду, но в данном случае это не лишнее, а это единственный способ обеспечить безопасность закрытого ключа. Единственный надежный способ. Потому что, если вы готовы, конечно, запомнить криптографические ключи у себя в голове, ну, я вам только завидую. Да? на самом Обычные люди так не умеют, поэтому используют для хранения закрытых ключей специальные устройства, там токены, смарт-карты и так далее. Вот. Если бы и была бы возможность запомнить криптографический ключ, то, конечно, такого бы всего этого бы не было. Но пока у нас вот так. Да? Жаль, что банки пока не используют пин-пад. Было бы очень удобно заходить. На самом деле неправда, не что не используют, используют банки. Я пока не буду вам раскрывать, какие именно банки, но в данный момент происходит несколько проектов по интеграции и, возможно, в своем банке вы когда-нибудь такое увидите. Но, естественно, это устройство не для физических лиц, оно довольно дорогое. Банк не сможет себе позволить выдать каждому физическому лицу по такому устройству, но для юридических лиц, которые проводят довольно большие крупные операции с большими деньгами, банки будут такие устройства выдавать, и если вы именно такое юридическое лицо, проводящее крупные операции, вы можете у своего банка такое устройство попросить, и, может быть, они вам его дадут. Так, Сбербанк не предлагает, ну, пока не предлагает. Купить как физическое лицо смысла нет, потому что вам тогда для этого придется свой банк открыть. Да, вы же, если у вас свой личный банк, то, конечно, вы можете себе купить и спокойно попросить ваших там, безопасников его интегрировать. Вот. Но если у вас личного банка нет, то вам придется пользоваться тем, что дает вам сам банк. Вот. А пока он не дает вам такой возможности, вы, конечно, использовать его не можете. Но, опять же, следите за новостями. Может быть, и в вашем банке когда-нибудь откроется такая услуга, чтобы можно было бы получить... Устройство себе в пользовании и не беспокоиться о том, что ваши платежи уходят, могут уйти куда-нибудь в другое место. Так, есть еще вопросы. А наш банк уже с ним работает. Ну, отлично. Вот видите, кто-то уже работает. Так, ну, заходите, часть. Ну, да, да, да. Ну, в том числе, кроме поддержки подписи, еще и поддерживается авторизация. В принципе, авторизация это тоже подпись. Ну, немножко просто по-другому выглядит. Да, мы считаем, что и пинпад очень удобен для этого, и для, для обоих типов операций и для аутификации, и для подписи с просмотром. Как мы видели, только что, как я вам показывал, что поддерживается как подпись с просмотром, так и подписи без просмотра. Простые, короткие, многочисленные платежи можно делать так же, как на токене, а вот какие-то важные платежки с большими суммами или с незнакомым, или незнакомым контрагентом должны быть отображены на экране, и вы должны проверить, что это действительно не какой-нибудь мошеннический платеж. Так. Давайте, наверное, уже завершать. Если... Больше не будет вопросов, но мы тогда с вами попрощаемся. Я еще раз напомню о том, что запись этого вебинара вы в ближайшее время сможете найти на YouTube-канале компании «Актив». В самом начале была ссылочка. Ну, если вы просто в YouTube берете компанию «Актив», то вы тоже это увидите. Вот в конце «Контакты» я оставлю. Так, по-моему, еще вопрос. Как аппаратный токен подключить к Android? Довольно просто. В Android есть так называемый USB on the go. Его можно подключить через переходник. В том числе мы подключали даже и пинпад, и он тоже работает. Ну, как мне, конечно, трудно представить себе, что кто-то будет подключать пин-пад к смартфону, но технически это возможно. Также есть у нас токен, работающий по Bluetooth. Я о нем специально сегодня не говорил, потому что это немножко не тема нашего там, вебинара. Вот. Но вообще такое, такое есть, вот. и вы можете спокойно это использовать. То есть Можно подключить USB токен через USB on the go, а можно подключить токен по Bluetooth. А, так, так, так. В Android есть место, где можно хранить относительно. Ну, вот в, Безопасно. Все именно в слове «относительно безопасно». Да, да мы понимаем, что есть там, так называемый кейчейн, но Android легко рутуется и, соответственно, доступ к этому кейчейну открывается довольно просто. Вот, поэтому все-таки нужно хранить закрытый ключ на специализированных устройствах, из которых их вытащить ну, практически невозможно. То есть... Так, найти. найти можно все у нас на нашем сайте. Посмотрите, побродите на нем, и вы увидите все наши продукты. Ладно, коллеги, наверное, на этом будем завершать. Спасибо большое за то, что вы присутствовали на вебинаре, за то, что посмотрели, ознакомились. Спасибо за хорошие вопросы. Увидимся на следующих вебинарах. Следите за новостями. Спасибо.